Всем привет, и только вчера появилась новость о том, что подствольный гранатомет жестко фиксанули, то есть на ПТС он уже не ваншотит, разве что стандартный бронежилет. Но разумеется, для того, чтобы просто наглядно показать вам, что же с ним сделали, я собрал пацанов, и мы запустились на мотельчик. Пробуем стрельнуть. Это еще основной сервер, когда он вроде как ваншотил. Кстати, он не убил только тех, у кого была защита от взрывов, то есть, вы видите бронежилеты Феникс, питон и так далее. Да, это те самые бронежилеты, которые имеют защиту от взрывов и не ваншотятся изначально. Так, а теперь поставил пацанов именно в таких брониках, которые ваншотятся. Вот все, кроме Хэллоуин, первую модель. Так, первый медик слева устоял, видимо, потому что подствол слишком далеко отлетел. Ну а теперь поставлю пацанов поближе друг к другу. И это то, как работал подствол до фикса. Но это еще не все, сейчас осталось проверить радиус взрыва, чтобы более наглядно все это показать. Стреляем по центру. И уже примерно становится понятно, какой радиус смертельного поражения был до фикса. То есть четыре человека с каждой стороны улетело. А теперь переносимся на ПТС и пробуем стрельнуть здесь. Из всей толпы вылетает только один стандартный поцик, хотя еще один стоял прямо передо мной. Видимо, до него не достало, то есть радиус поражения стал меньше. Так, этих сейчас добьем. И попробуем сравнить уже здесь радиус взрыва. Кстати, смотрите, у меня точка, то есть это точно ПТС-сервер. Так, улетело только по два человека с каждой стороны. Ну-ка, еще раз. Ну-ка, вот челик в корунде стоит. Его, кстати, не сваншотило. Ладно, сейчас поставим пацанов в брониках, которые не имеют защиты от взрывов. Это, например, тот же корунт или там боевой за штурмовика, за медика. И посмотрим, найдется ли хоть один броник, который этот подствол все-таки заваншотит. Так, стреляю уже с обычного серенького подствола, потому что разницы между золотым и этим нету. И блин, улетает только стандартный. Знаете, сейчас будет очень печально осознавать то, что еще тогда, в 2013 году, когда я с нетерпением открывал этот самый модуль, ожидая от него чего-то просто невероятного, для меня тогда, будучи еще новичком, это было одним из тех вещей, ради которых я заходил в игру каждый день, зная то, что уже вот-вот я его открою. И, наконец, опробую. Да уж, именно это ощущение некой интриги удерживало и меня, и очень многих игроков, я уверен. Тогда он меня не разочаровал, потому что был способен дать мне и один, и даже несколько врагов, даже не выходя с респы. Это было реально интересно. И сейчас его фиксят, сейчас его просто убивают. Лично я за то, чтобы он остался таким, как и раньше. Пишите в комментариях, что вы думаете. И, конечно, поддерживайте видео, если вы со мной согласны. No tomorrow, no tomorrow, and I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams and